приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака водолей на август 2021 года в августе уран планета которая управляет вашим знаком разворачивается в ретроградное движение это значит что на протяжении всего месяца скорость урана будет минимальной Напоминаю, Уран находится в вашем четвертом доме, соответственно это создаст большой фокус внимания на теме недвижимости, взаимоотношений с родственниками, особенно с родителями, с вашей семьей. А также это создаст желание что-то менять, поэтому в августе могут быть переезды у вас, либо покупка, продажа недвижимости, как минимум будет желание сделать ремонт. К тому же Уран это планета, которая отвечает за электричество, поэтому часто на стационарном Уране, это период вблизи 20 августа, могут быть нюансы, связанные с электричеством в доме. С 1 по 6 число фокус внимания будет на теме общения. Дело в том, что Меркурий будет в соединении с Солнцем, он будет делать оппозицию к Сатурну, это все будет на вашей оси первой и седьмой дом, это ось взаимоотношений. А также будет квадратура к Урану, ваш четвертый дом. По сути, это очень важный период, вы можете решать целый ряд вопросов. Но если у вас не запланировано ничего серьезного на это время, то период может давать определенную конфликтность и внутренние напряжение. Поэтому желательно эту энергию направлять на решение рабочих вопросов, например, на переговоры с вашими коллегами. К тому же, надо сказать, что действие этого аспекта будет продолжаться вплоть по 11 августа. С 1 по 3 число Венера будет в хорошем аспекте к Урану. И в этот период вы можете получать подарки, а также это благоприятное время для того, чтобы радовать подарками ваших родных и близких. И это замечательный аспект для покупок для дома. 8 числа будет новолуние во Льве в вашем седьмом доме. Новолуние это всегда возможность начать что-то с нуля, с чистого листа. И данное новолуние происходит в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Поэтому август это прекрасный месяц для перезапуска вот, каких-то тем в отношениях. Это может быть начало сотрудничества, дружбы. Это может быть начало отношений. В целом новолуние в седьмом доме говорит о том, что вы можете обновить свою жизнь через обновление отношений с важными для вас людьми. 10-11 числа Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону, поэтому дни эти будут очень эмоциональными, но к тому же аспект будет на вашей финансовой оси 2 и 8 дом, поэтому очевидно, что в этот период нужно будет принимать важные финансовые решения. Может быть и момент трат, возможно, даже не запланированных. Во всяком случае, старайтесь все-таки контролировать расходы в этот период, так как аспект к Нептуну часто указывает на ненужные траты. Этот период может ощущаться с 6 по 14 августа. Но апогей аспектов будет 10 и 11 числа. С 11 по 30 августа Меркурий будет в Деве, в вашем восьмом доме. И это период глубоких размышлений. Это время, когда вы готовы смотреть в корень любой ситуации. Восьмой дом связан с проблематикой с теми ситуациями которые нас могут раздражать не удовлетворять не устраивать и ваш ум в этот период будет работать в том направлении чтобы решать какие-то проблемные ситуации то что делает дискомфорт в вашей жизни поэтому в целом вторая половина месяца это очень хорошее время для того чтобы разложить по полочкам любую ситуацию и решить любой вопрос и это создаст возможность продвинуться вперед в ваших делах это такой период когда вот вы можете справиться с теми ситуациями которые вас длительный период времени тормозили 16 числа венера переходит в весы и будет находиться в этом знаке по 10 сентября это замечательный период. Во-первых, Венера в весах в сильном положении. Во-вторых, Девятый дом это хороший дом для Венеры. Это может давать желание куда-то съездить. Это может давать приятные знакомства. Это может давать желание обучаться. Если вы планировали сдавать, например, на права, то это подходящее время. Решение бумажных вопросов также должно получаться весьма легко 19 числа меркурий будет соединение с марсом в вашем восьмом доме желательно на этот период времени не планировать поездки и в целом не планируйте поездки вплоть до 25 26 августа но именно вот этот аспект соединения марса и меркурия действительно создает риск на дороге к тому же это в целом аспект конфликтный, поэтому могут возникать ситуации, которые будут вас затрагивать эмоционально, которые будут требовать быстрых реакций. И это могут быть ситуации, связанные с финансами в том числе, когда нужно будет быстро реагировать, продавать дом или не продавать, покупать вот автомобиль или не покупать. К слову, по данному аспекту может быть желание или необходимость тратить деньги на автомобиль. 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение и разворот произойдет в аспекте к Меркурию. Это аспект очень активной интеллектуальной деятельности, поэтому не исключено, что в конце месяца у вас будут новые идеи, планы, цели, может быть большая активность в плане вот, разговоров, обсуждений с кем-то. Может присутствовать много дружеского общения, много общения в семье. В любом случае это хорошее время для того, чтобы обсудить дела. И судя по всему будет конструктив в этих разговорах. 22 числа будет полнолуние в вашем знаке, к слову, в предыдущем месяце тоже было полнолуние в Водолее. И безусловно, это может давать такое ощущение завершения. Будто бы вот вы трудитесь над тем, чтобы в июле и августе какую-то страницу жизни перевернуть. Это период, когда вы можете доделывать какой-то проект. И, конечно, вот два полнолуния подряд в вашем знаке могут создать ощущение, что вы переходите на новый этап в вашей жизни. И водолей — это, в принципе, знак, связанный с будущим, поэтому вы не только завершаете какой-то процесс своей жизни, но и думаете о том, что будет дальше. Поэтому тема планирования, она очень актуальна, особенно во второй половине августа. 23 числа Венера будет в аспекте к Сатурну. Это хороший день для поездок. Если вдруг вот в этом промежутке времени вам нужно куда-то съездить, то по данному аспекту можно это планировать. Но больше подходит поездки по работе. В целом для обучения тоже очень хороший аспект. Дает усидчивость и возможность легко запоминать информацию. Но в целом это также хороший аспект для начала долгосрочного сотрудничества 25 26 числа меркурий будет в аспекте к плутону и нептуну это создает акцент на финансовой теме и в целом это такой период распределения ресурсов финансов и это тоже может быть частью вашего планирования и на самом деле вот август это для вас месяц перемен и эти перемены будут ощущаться во всех сферах вашей жизни. Это связано с вашим управителем Ураном и его движением. Поэтому старайтесь все-таки идти в ногу с этим влиянием. И даже если вы не планировали особенных изменений на этот месяц, то подумайте над тем, что можно было бы изменить.